На одесском привозе в промтоварную лавочку заходит разъяренная покупательница. безобразия. Я вчера купила у вас одеяло, которое, как вы мне сказали, изготовлено из чистой шерсти, а дома обнаружила на нем этикетку процентов хлопка. Мадам! «Разве вы не догадываетесь, что эта этикетка пришита специально, чтобы ввести в заблуждение мой?» революционной Одесса. В бедной семье, где восемь дочерей, жена говорит мужу. «Арон, сегодня сын бакалейщика Каплун придет просить руки нашей старшей дочери Голды. Я тебя умоляю». «Что? Я тебе умоляю, держись с достоинством, ни в коем случае не становись перед ним на колени, не целуй ему руки и не говори ему «Спаситель вы наш!»» В мясном магазине на Рашильевской улице позади прилавка висит огромное зеркало. «Зачем вы повесили зеркало?» – спрашивает покупатель директора. «Если откровенно, чтобы покупательницы не смотрели на весы». Примадонна Одесской антрепризы своими капризами – и выкрутасами достала директора театра. «Жемчуг, который я буду носить в первом акте, должен быть настоящим!» «Все будет настоящим», — говорит директор. «И жемчуг в первом действии, и яд в последнем. Положитесь на меня!»